Летом 2022 года перевозчики Казани вновь попросят Госкомитет Татарстана поднять стоимость проезда в наземном транспорте города. Для чего это необходимо, узнаете в нашем следующем сюжете. У перевозчиков сейчас очень тяжелое положение. Затраты растут по всем фронтам. На топливо, запчасти, зарплата персоналу повышается, и стоимость тарифа должна увеличиваться. Ассоциация автотранспортных предприятий Республики Татарстан видит два варианта повышения цены. Первый – это увеличение компенсации из бюджета Республики перевозчикам за проезд льготников с 20 до 27 рублей. Второй – повышение тарифа на 5 рублей. Напомним, что сейчас в Казани стоимость поездки по транспортной карте составляет 27 рублей. По банковской и NFC устройствам – 30 рублей. Оплата наличными – 35. Это не просто верное, в общем-то, неизбежное решение, потому что цены на все растут, то есть у нас инфляция в стране есть, тем более за последние годы она еще и подросла. Со временем э, издержки перевозчиков, они станут выше, чем их доходы, то есть они пойдут в убытки в республике нет брутоконтрактов, как в других регионах Российской Федерации. Там перевозчикам платят из бюджета за фактический пробег транспорта. Мы уже обращались в Госкомитет Республики Татарстан по тарифам летом прошлого года с просьбой увеличить стоимость проезда. Но решение не было принято. Мы просим Госкомитет оперативно рассмотреть наше обращение, чтобы избежать с перевозчиков. Если ответа не будет, по регламенту мы имеем право вновь обратиться с прошением поднять стоимость проезда. Но направить мы его можем не ранее, чем этим летом. комментарии в интернете к подобным новостям на различных э, сайтах. Но я не думаю, что оно будет иметь какие-то серьезные формы. Тем более, что если посчитать, насколько увеличится ежемесячный расход среднего э, гражданина, который один раз э, в день ездит туда и обратно на работу на общественную трассу, то получится примерно рублей на 200. Ежемесячный расход увеличится. Это ну, не такая большая сумма, за которую будут Последний раз проезд в общественном транспорте Казани повышали год назад. С 1 марта 2021 года он вырос с 30 до 35 рублей. Повышение коснулось только тех пассажиров, которые оплачивают проезд наличными средствами. Надежда Мещерякова, Универньюз.